Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами астролог Марина Скади. Сегодня я хочу рассказать о ближайшем астрологическом событии Дне Весеннего Равноденствия, которое произойдет 20 марта. Каждый год момент перехода Солнца в знак Овен наступает в период с 19 по 21 марта. Это зависит от того, Насколько близко был высокосный год, скорость Солнца разная, поэтому и момент перехода Солнца в знак Овен может проходить в разные дни. Астрологический Новый год начинается с астрономического явления. Вхождение Солнца в начало зодиакального круга. Это 0 градусов Овна. Точка жизни. Знак зодиака Овен связывается с такими значениями, как бодрость, лидерство, цикличность, искренность, целеустремленность, самостоятельность, прямолинейность, импульсивность. Овен является знаком мужества, духовной и физической силы, энергии, борьбы. Момент вхождения Солнца в этот знак называется весенним равноденствием это период обновления в природе первичный импульс активный и яркий который готов набирать энергию для своего дальнейшего развития в день весеннего равноденствия все живое возрождается вновь в разделах астрологии изучающий человека точка жизни или момент перехода Солнца в знак Овен или еще это называют ноль Овна имеет ключевое значение, поскольку наша жизнь очень сильно связана с годичным циклом движения источника жизни Солнца. Знаки зодиака и созвездия это разные понятия. Астрологические характеристики зодиакальных Знаков не зависят от созвездий, расположенных рядом. Зодиакальные созвездия – это созвездия, расположенные вдоль эклиптики. Это траектория движения Солнца. А зодиакальные знаки – это дуги эклиптики, каждая по 30 градусов. В первую очередь нас интересуют в применении к жизни на Земле, к человеку, недалекие звезды, а Солнце и планеты Солнечной системы. Знаки зодиака отражают Солнечно-Земные связи, ритмы Солнечной системы. Поэтому астрологи работают именно с ними. Другое дело ⁇ прецессия. Еще один ритм. В астрономии это медленное движение оси вращения Земли по круговому конусу, ось симметрии которого перпендикулярна к плоскости эклиптики, движению Солнца, с периодом полного оборота в 26 тысяч лет. В жизни отдельного человека или конкретного общества этот ритм ничего не значит. Он слишком велик. Но в глобальных исторических, мировых, геологических процессах, в мунданной или в мировой астрологии, прецессию учитывают. Для астролога, изучающего человеческую жизнь, важно, что знак зодиака Овен начинается с точки весеннего равноденствия. Именно это важно, а не то, какие звезды расположены поблизости. Поэтому смещение точки весеннего равноденствия на характеристики знаков зодиака не влияет. Момент перехода Солнца в знак Овен в нулевой градус овна. Астрологи считают начальной точкой всего зодиака. Знак Овен связывают с такими значениями, как бодрость, лидерство, цикличность, искренность, целеустремленность, самостоятельность, прямолинейность, импульсивность. Знак Овен является знаком мужества духовной и физической силы, энергии, борьбы. Другими словами, весеннее равноденствие и нахождение солнца в этот день на нулевом знаке Овна это период обновления в природе и является первичным импульсом, который наиболее активен и ярок, полон жизни и энергии. Данный импульс Возникает из точечки, из семени. Это точка жизни, 0 градусов Овна. И дает ему возможность этому импульсу набрать энергию для дальнейшего развития. Именно это происходит в день весеннего равноденствия, когда все живое возрождается вновь. В 2020 году весеннее равноденствие наступает 20 марта. И в этот день появляется еще одна возможность стартовать. Начать что-то новое, заложить программы действия. В день весеннего равноденствия целая Вселенная будет проявлять особую благосклонность к тем, кто решил что-то поменять в собственной жизни. Ситуации и события, происходящие 20 марта, которые также обусловлены транзитами планет на этот день, активизируют самые важные вопросы предстоящего астрологического года у представителей всех знаков зодиака. В этот день, 20 марта, Луна находится в знаке Водолея, что несет неожиданности, сюрпризы, встречи с интересными людьми, друзьями. Луна отвечает за наши потребности, чувства, эмоции. Собственные поступки, поведение других людей могут быть неординарными и непривычными. Возникает желание больше бывать среди единомышленников, говорить о политике, преобразованиях, проблемах науки, проводить время в интеллектуальных развлечениях. По многим вопросам появится ясность и осознанность. Сейчас происходит понимание того, как применять и воплощать в реальность наши замыслы. Все, что происходит необычное, неординарное, все новое находит свое применение в нашей повседневной жизни. Меркурий движется по знаку Рыб. Меркурий ⁇ это наше мышление, коммуникации. А это способствует творческому воображению, интуиции, предчувствию, вещим снам. А все это поможет принять правильные решения. В этот день есть возможность прочувствовать, понять то, что действительно вам нужно, а что оставить в прошлом, чтобы освободить место для нового и перспективного. Венера, которая отвечает за любовь, комфорт. Материальные вопросы. Движется по знаку Тельца. Здесь у Венеры сильный статус, управление, что дает тенденции к стабильности в партнерских отношениях и в материальной сфере. Главную роль в этот день играют материальные ценности, способные обеспечить комфорт, уют и дающие материальную базу. Для обеспечения будущего лучше вкладывать деньги в вещи, которые с годами не обесцениваются, а растут в цене. Благоприятные перспективы принесут обновление бизнеса и финансовых дел. Возможно, в партнерстве будут происходить какие-то обновления. знакомства с новыми людьми. А если отношения деловые или личные, больше не представляются полезными друг другу для друга, то они могут завершиться. Марс и Юпитер в этот день соединяются в Козероге, что дает подъем жизненных сил, ощущается интенсивность происходящих событий, в которые каждый тоже хочет быть вовлеченным старается повлиять на ситуацию в социуме. Проявляющаяся жизнерадостность и самоосознанная, положительная, сориентированная на будущее настроенность будет вызывать чувство симпатии между людьми, будет способствовать более эффективным действиям. В этот день многие склонны принимать смелые и ответственные решения. А это способствует прогрессу при достижении своих целей. Любые взаимодействия с представителями закона завершаются удачно. Также будут благоприятными любые переговоры с властями. В решении юридических дел также предоставляются наилучшие возможности. Нарушения здоровья или заболевания, вообще, если есть какие-то ситуации, связанные со здоровьем, переходят в стадию выздоровления. И этот процесс будет подкрепляться твердым желанием самого человека стать здоровым. В этот день Сатурн в последних минутах Козерога и собирает всю сдерживающую силу этого знака. Но учитывая то, что статус Сатурна сильный, управление, можно охарактеризовать некоторое напряжение и замедление в социальных процессах как благоприятное. Вот такие вот транзиты на этот день – они дают общую тенденцию прогресса, рассвета, благополучия. Воспользуйтесь этими возможностями. И тогда предстоящий астрологический год будет для вас наилучшим. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Если остались вопросы, пишите в комментариях, и я вам отвечу. Буду признательна за репост. До новых встреч!